Шалом, мир вам! Тема сегодняшнего послания «Только вперед!» В обычной жизни мы выбираем путь, можем двигаться в том или другом направлении, куда нам вообще необходимо идти. Мы можем идти прямо, поворачивать направо или налево. При необходимости, чтобы достигнуть цели, мы можем даже развернуться на 180 градусов и пойти в обратном направлении. Но есть путь, по которому... Мы, если приняли решение, нам необходимо идти только вперед. Это путь следования за Мессией Иисусом. Это тот путь, который однажды, если в действительности ты принял решение, ты не можешь сворачивать в другом направлении. Именно поэтому в Евангелии от Луки, 9 главе, 62 стихе, Иисус говорит, «Никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Мне позвонил Александр. Это еврейский мужчина, с которым мы долгое время проводили беседы о Господе. И знаете, он покаялся, и у него был даже замечательный рост, духовный рост Боги. Он начал читать Библию, общаться с другими верующими, посещать собрания, и все было замечательно. Но вдруг в каком-то момент он можно так выразиться, замерз, ну, в плане духовного роста. И как-то его такое отношение к вере, оно охладело. Я решил сделать паузу. И, знаете, потому что он в это время, он начал, ну, оправдываться в том, что у него нет времени, он занят, у него в действительности э, получился неплохой бизнес, и он весь увлекся этим, и, как бы, знаете, испарился Когда я услышал, что это он, я понял, что у него что-то случилось Потому что это уже был не первый раз, когда он пропадал долго И потом звонил тогда, когда у него были какие-то проблемы или, знаете, неприятности Я спросил, что случилось у тебя? Он ответил, да, ты прав, у меня опять все развалилось Бизнес рухнул «Жена взяла ребенка и ушла от меня». Вы знаете, это была уже не первая жена, это была уже третья жена. Первая развелась с ним еще до того, как он первый раз слышал о Боге, взяла ребенка и уехала в Израиль. Со второй женой, когда он жил, у них родился ребенок, и в этот момент он покаялся и начал посещать собрания, искать Бога. И это уже была третья жена, которую он нашел после того, когда он покинул действительности общения с Богом покинул общину. И вот у него все рухнуло вновь. Он размышлял, говорил о том, о сём. И я ему сказал, ты знаешь, мы можем вновь с тобой проводить часы, изучая Библию. Но если ты не услышишь самого важного, и если ты не примешь решение, что ты должен следовать этим путем, которым призывает следовать Бог, все повторится вновь. Потому что ты похож на цирковую лошадь, которая бегает по кругу и бежит вновь и вновь. И ты так совершаешь каждый круг, возвращаясь к тому корыту, у которого ты уже был. И, к сожалению, твое состояние становится хуже. И то корыто, к которому ты прибегаешь, оно становится тоже еще хуже. Я помню, что на самом деле то, что происходит с тобой, это не новое. Потому что есть такие события, которые описывают состояние нашего народа во времена э, Судей. В книге Судей 6 главе 6 стихе написано «И весьма обнищал Израиль от мадийтян, и возопили на Израилевы Господу». В действительности, что происходило в тот момент? Израиль жил, знаешь, какой-то такой вот, как бы можно было сказать, спиральной какой-то жизни. Израиль отходил от Бога совершал грех, в результате чего Бог присылал наказание в виде мадиентян или других народов, которые приходили и порабощали. Забирали все самое последнее, съедали, уничтожали поля. И вот приходило такое состояние, как здесь описано в этом шестом стихе, что Израиль доходил до того, что он становился абсолютно нищим. И тогда он вспоминал о Боге. А когда он вспоминал о Боге, он начинал лопить. «Господи, где Ты? Почему Ты оставил меня?» Но на самом деле Бог не оставлял Израиля. Проблема была в том, что народ оставлял Бога. Мне понравилось однажды такое выражение, что если ты вдруг обнаружил, что Бога нету рядом, то знай, что это не Бог оставил тебя, это ты ушел от Бога. Поэтому покайся и вернись на то место, где ты расстался с Богом твоим. И вот после того, когда приходили проблемы, бедствия и всякие действительности горести, народ вдруг вспоминал о Боге. Конечно, это известно всем людям, потому что многие знают эту поговорку, как мне плохо, так я до Бога. И вот Израиль вопил Богу, просил прощения. Бог по своей милости и действительности великой любви, Он давал возможность народу возродиться. Выбирал какого-то судью, который становился судьей Израиля, и через этого судью приходил мир, приходило спокойствие. И народ жил некоторое время в хорошем состоянии, до тех пор, пока он вновь не забывал о своем Боге. И как только он забывал о своем Боге, происходило все то же самое. Цикличность. Народ грешил, Бог посылал наказание в виде народов, которые приходили и порабощали. После этого народ начинал вопить Богу. Бог являл свою милость, давал нового судью, и приходил мир. То же самое сейчас происходит в твоей жизни. Ты бежишь по кругу, как ты оказываешься у своего корыта, ты осознаешь, что проблемы пришли, и кроме этих свиных рожков, которые у тебя есть, ничего нету больше. Все ты потерял, и ты вновь выпьешь Богу, просит, чтобы Он простил тебя. Просишь устройство для жизни. И как только ты поднимаешься, приходишь в лучшее состояние, жизнь твоя стабилизируется, все как бы вроде бы налаживается, ты забываешь о Боге. И начинаешь вновь грешить. И по кругу все повторяется заново. Ты не один такой и это не новость. Именно по этой причине Иисус говорит о том, что взявшись за плух, не оборачивайся назад, ибо такой человек неблагонадежен для Царствия Божия. Я не скажу тебе ничего нового, чтобы я не говорил раньше. Я сказал ему, что в действительности для того, чтобы твоя жизнь изменилась, все наладилось и стало стабильным и плавно растущим вверх, тебе необходимо покаяние. Причем такое покаяние, как говорит Иоанн Креститель, совершите достойный плод покаяния. То есть должны быть плоды твоего покаяния. Покаяние, которое приведет тебя к тому, что ты смиришься под руку Божьей. Ты действительно действительности будешь искать Его лица. Твое желание будет читать Его Слово, молиться. Твое желание будет общаться с другими верующими, посещать собрания. Знаете, тут он как-то даже попытался оправдаться. Ну, я вот пытаюсь читать Библию, я даже молюсь. Я даже посетил одну там церковь, исповедовался. Но это все такие попытки которая не приводит ни к чему. Потому что, когда ты принимаешь решение следовать за Иисусом, это решение должно тебя привести к тому, что ты движешься только вперед. И не прыгаешь влево или вправо, или поворачиваешься назад. Неблагоденадежен человек для Царства Божия, который поворачивается назад, сказал Иисус. Поэтому, если ты хочешь изменить действительности свою жизнь и не быть больше церковой лошадью, бегающей по кругу и возвращающимся к своему корыту. Тебе необходимо совершить достойный плод покаяния и в действительности искать лица большего, иметь общение с братьями и сестрами, посещать общину или церковь. Но это важно для того, чтобы в действительности двигаться вперед. Я помолился за Него и сказал, «Я хочу, чтобы в следующий раз, когда Ты позвонишь, Ты позвонил не в тот момент, когда тебе плохо и вновь твоя жизнь развалилась. Я хочу, чтобы в следующий раз, когда Ты позвонишь, Ты мне засвидетельствовал, как прекрасны Твои отношения с Богом, как Ты растешь в вере, чтобы Ты свидетельствовал, как Бог действует в Твоей жизни, как Твоя жизнь наглаживается, и чтобы Ты мог Честно мне сказать, я принял решение, и я иду только вперед. Дорогие мои, я хочу сегодня также помолиться за каждого, чтобы и в вашей жизни был этот важный принцип – двигаться только вперед, когда вы примете решение идти за Иисусом. Чтобы никто не был неблагонадежен для Царства Божьего и не поворачивался назад назад. И не искал других путей. Есть только один путь, по которому нужно идти. Есть только одно движение. Это вперед. Поэтому пусть Бог благословит каждого, укрепит и даст вам в действительности, сил и желание идти только вперед. Во имя Ишуа. Аминь.